Сначала поливаем масло нашу большую сковородку. В принципе, жарить рыбу-то, что может быть проще. Берем рыбу, берем сковородку. Рыбы у нас в этом году много, поэтому масла мало у нас. Тут важно, чтобы сковородка стояла ровно. обваливаем. Как рыбка называется? Рыбка называется подлещик. подлещик То есть маленький лещ. Маленький лещ. Кладем на большую сковородку. Все. Сейчас я придумаю, что поставим, там положим. Маленькие зажигалочки или пачки сигарены, ну, все а обычно сравнивать. Линейки. Линейки. Линейки. Да, половинного. О, хорошо, вспыхнуло. Красив... Давай еще раз так. Невероятно. Красиво вспыхнуло. А зажигалка, что ли, очередная полетела? Я пытаюсь выровнять ее. Она так не равно. Да горячая Не поддерживаешь дома. Профессор, скажите, а для чего надо валять рыбу в муке? Во-первых, не валять. Валять дурака. А обваливать. Обваливать рыбу в муке, чтобы получить аппетитную румяную корочку. Как вот сейчас она Получилось. Если этого не сделать... Надо просто прилипло в сковородке Алюминиевый сковородка? А если с тефлоновым покрытием сковородка? С тефлона. Первый месяц только работает наш тефлон А потом он портит. Рыба все равно прилипает Потому что рыба очень прилипучая заработка В общем, нашу рыбу мы уже успешно сожгли нет, это у нас своя такая просто ну такой рецепт просто да, рыбы да. поджаристый, да, рыба поджаристая. Поджаристый рыба. Ну да, да, мы любим ее. Да. Хорошо поджариваем. Да, поджаристый рыба. Сухощей короч. Да, да, да, да, да. Вот это вот дело, да. А лимонный кислоту, когда вы добавляете, скажите, пожалуйста? Лимон выдавливаем после. Потом. Уже рыба. рыбу.